Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, я влюблен, артист. Ты бедный артист и бедное все, что было до бедности раньше её и как же ты мог эту бедность забыть И все в один миг для нее Просадить, артист?